испытать новые для себя сорта без стратификации то есть без заморозки хочу по-новому испытать вот взяла сорт temptation это хорошая пишется клубника свисающая плодоносит хорошо но ну, я хочу посмотреть как она будет эм, по сортовым качествам и как она будет по всхожести вот я подписала баночку с этим названием затем я взяла белую клубнику white soul тоже у меня такой не было никогда хочу посмотреть что это за клубника написано безусая для альпийской я альпийская сунетя высота куста 20 сантиметров ягоды Сладкий, белого цвета, с чудовым ароматом. Попробуем. Вот второй, вторую баночку я взяла. И третью взяла сорт Барон Соломахер. Тоже пишется, что это бьющаяся клубника, очень хорошая. Ну, посмотрим. Теперь я беру градусник. И мне нужно замерить температуру воды, так как я добавила с чайника горячей воды. И мне надо ее замерить чтобы не испортить семена. Вода должна быть 60 градусов, не больше. Если больше, будем ждать, ну, чтобы она немного остыла. если чуть холоднее ничего страшного а горячей нельзя ну, здесь вот 47 я налила кипяток пока я с вами говорила она уже остыла ну, вот она показывает 46 Ну, допустим 50-55 будет а здесь в пластиковой коробочке а тоже везде примерно одинаковые. налила чайника сейчас я буду высыпать в каждый в каждую баночку тот сорт который я подписала все семена я высыпала в баночку вот сколько было семян вот от белой клубнички больше это тоже нормально. Я чего-то подумала, что в белой клубничке должны быть белые семена, но они темненькие, немного светлее, конечно. Эти вообще темные. Итак, должны семена простоять в этой водичке до остывания. Мои семена простояли в горячей воде до остывания. Вода уже комнатной температуры. Посмотрите. В каждой баночке раствор вот в этой баночке он немного пожелтел. В этой тоже раствор изменил цвет. А в этой ни грамма не изменил. Наверное, мытые семена. Не знаю. Они на дно не просели. Семена за ночь должны сесть на дно, набраться влаги. А сейчас с ними сделаю одно очень интересное действие. Я беру такой препарат, как HB101 это натуральный виталайзер японского производства. И в каждую баночку я капну по две капельки. Это будет насыщенный концентрированный растворчик и таким образом Мои семена лучше взойдут. И мне не нужна будет стратификация. Ну, то есть держать в холодильнике, замораживать и тому подобное. И я проделывала такой опыт в прошлом году с своими другими семенами. Все было в порядке, все всходит, все получается. Но сегодня мне интересно новые сорта испытать. И вот я для примера взяла такие сорта, которые я еще не испытывала. Повзучая клубника, то есть вьющаяся. И это тоже вьющаяся. Это безусая белая. Ну, посмотрим, какая будет. Ждем результатов. Эти семена в этом растворе нужно... Я подготовила грунт, в него смешала перлит и вермикулит. Вот эти блестящие зернышки, это вермикулит. Сейчас я буду поливать. Сверху на землю я положила туалетную бумагу и промочила ее хорошо. Вот так сверху, чтобы она была мокрая, влажная. Туалетная бумага очень хорошо удерживает влагу и наши семена будут прорастать. А сверху на туалетную бумагу я разложила семена, вот они коричневого цвета, и перегородила палочкой, чтобы знать сорт. Это у меня сорт треска, это спокуса, искушение будем ждать сходов теперь я накрою кульком и не буду открывать до тех пор пока не взойдут семена сейчас мы посмотрим как развивается моя клубника я посадила ее две недели назад поставила на окно и накрыла пакетиком и я не открываю конденсат собирается так чуть-чуть потрясла он сбился и будем смотреть что здесь у нас Произросло. Вот есть ура! Новые сорта обновленные. Посмотрите, это треска. Очень крупный сорт я вам снимала. Смотрите, сколько видео я снимала, какие хорошие росточки! А это искушение. Очень мало. Три кустика, но все равно четыре. Обновление сорта будет. Видите в таких условиях, как я, вот еще один кустик, два. Здесь я потом пересажу три, четыре, пять кустиков. Ну, спасибо и за это, а здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Кустиков. Может, еще где-то проявится. В таких. Как я в условиях делала с препаратом hb 101 видите, хорошие всходы. Семенов было очень мало, очень. Практически пару штучек. И клубничка пошла в рост. Я просто накрыла кулечком и вот так поближе к свету, к окошку. И видите, какие хорошие результаты. Прошло две недели. Пусть немножко порастет, позже еще сниму вам продолжение видео. Сейчас покажу вам, как поживает моя клубника, которую я выращиваю из семян. Я периодически обновляю семена, и поэтому вот таких условий. Купила пакетик, в нем очень мало семян. Я вам снимала видео. И хочу показать, как она развивается и чувствует себя. Это ампельная клубника. Искушение называется. У меня растет такая Клубничка, она очень хорошая, хорошо плодоносит, дает до 20 цветоносов на одном кусте. Очень хорошо плодоносит. Затем пускает розеточку, розеточка цветет, и на самой неукорененной розеточке тоже э, получаются ягодки. Сорт замечательный. Этот сорт для меня новый, это треска. Кто-то, может, выращивал, но у меня она еще не росла. Тоже вот выросла несколько кустиков будем выращивать эту клубнику еще рано высаживать и выносить на улицу так как от разницы температуры она может ну, резко погибнуть она у меня была в тепличных условиях то есть накрыта кульком и собирался конденсат и клубничку я не поливала как только посадила я не поливала а сейчас я сделала дырочки чтобы она начала привыкать к моему климату. Затем, когда она привыкнет полностью к климату, земля немножко просохнет, я ее пересажу в разные горшочки или сразу в землю. Будем наблюдать за ней, пока все развивается хорошо. Вот такие кустики клубники у меня уже подросли и можно их пересаживать в землю. Какие-то больше, какие-то меньше. Вот видите, получилось три кустика. Это искушение. И один кустик выжил треска. Ничего, какая мне разница. Вот я, у меня здесь пустое место я подготовила, посажу здесь. И пускай растут. Так как в этой почве нет никаких питательных веществ. Здесь просто торф и перлит. Я положила вермикулит. Забыла, как он называется. Насилу вспомнила. И хочу посадить их уже на постоянное место в землю, пускай растут. Посмотрим, что с него будет и какой будет урожай. Для вас время пролетит незаметно. Приятного просмотра. Прошел месяц, посмотрите, какие кустики разрослись. Это я посадила три кустика искушения, но ну, так как для экономии места и они уже даже поделились получилось 4 кустика пока пересаживать не буду Она пустит усы и буду размножать усами вторая скаменья опускает усы у меня был один кустик вот он один кустик и остался он себя чувствует таким состоянием сегодня 2 июля посмотрите это кустики искушения видите сколько они дали цветоносов ягодки вот уже появляются усики пускает искушение пускает очень много куст. усол разрастается в разные стороны вот его усы уже пошли и они на усах дают цветоносы и цветет и детки и все одновременно и вот этот кустик трески видите цветоносы более плотные и меньше дает усов. Вот один усик она дала. Вот. В траву пошла. А искушением больше дает усо. Ну, будем ждать урожая. У нас сильнейшие дожди сейчас идут. Это чуть-чуть подсохло. Между дождями я вышла в огород. Показать вам свою клубнику. Как она себя чувствует. И покажу когда даст вот этот урожай сниму вам тоже видео Собралась сегодня урожай клубники это первый урожай сорта искушения у нас постоянные дожди целыми днями уже вторую неделю и клубника посмотрите никакая так в основном она была крупненькая хорошенькая видите это целое это сгнило вообще невозможно в огород даже пройти. Такое болото. Сейчас хочу ее помыть и посмотреть, что это вообще за сорт и попробовать хотя бы вкус. Это семян урожай. Мне самой интересно. Первые кустики дали урожай. Сейчас попробуем. Смотрите с вами. Болото сколько. Это дожди. Она любит вообще-то влагу, она любит, и солнце она любит. Ей нужно и солнце немного, чтобы хороший урожай был. Увидишь, сколько вымывается. Замулила все, я прям под землей ее собирала. Ну ягоды неплохие такие, крупненькие. Ну поднили понятно, на земле лежали, сильно много влаги но сорт вообще, смотрите, какой. Уминка хорошая. Это сорт искушение. Ну, вот это вроде бы чистое, без повреждений. Попробую. Ароматная, запах классный, пахнет. Сладкая. Хотя и дожди были, но она сладкая. Очень вкусная, сочная, ароматная. Сейчас вот это уберу, а с этого сварю ароматный компотик. Когда немножко подсохнет, пойду в огород, покажу вам кустики, какие подросли за это время. И сколько она дала цветоносов, все увидите своими глазами. Всего вам доброго!